Привет посетители психушки! Добро пожаловать на наш канал! Итак, у вас романтическое первое свидание, и вы не можете не задаться вопросом. Считает ли ваш спутник вас привлекательным настолько же, насколько вы считаете привлекательным его? Какие привлекательные модели поведения у вас есть? Которые вы можете продемонстрировать своему спутнику? Вот шесть моделей поведения, которые привлекают людей больше всего. Делаете ли вы что-нибудь из них? Первое, случайно прикоснитесь к ним. Случайное и дружеское прикосновение здесь и там может повысить вашу привлекательность, если другой человек чувствует себя комфортно. Кокетливое подталкивание локтем или постукивание по плечу может просто заставить их почувствовать себя ближе к вам. В эксперименте, проведенном в Университете Миссисипи и Родосского колледжа, исследователи попросили официанток ненадолго коснуться клиентов за руку или плечо в контролируемой, но естественной обстановке. Официантки, которые случайно касались своих клиентов при возвращении сдачи, получали значительно больше чаевые, чем те, кто этого не делал. В другом исследовании, опубликованном в журнале Psychology Press Taylor and Francis Group, мужчины стояли на углу улицы и пытались заговорить с проходящими мимо женщинами. «Мужчины были более успешны в завязывании разговора с женщиной, когда они слегка касались женщины на предплечье в течение одной секунды. Как утверждают исследователи, наши результаты показали, что ухаживание мужчины принимается женщиной более благосклонно, когда просьба сопровождается легким тактильным контактом. Это не значит, что каждый хотел бы, чтобы его трогали там и всем незнакомого человека». Но кокетливое касание руки во время романтического свидания может не повредить вашим шансам на то, что они сочтут вас привлекательным. Второе. Покажите, что вы доступны и открыто выражайте свои чувства. Как завоевать чей-то романтический интерес? Покажите, что вы готовы встречаться с ними. Доктор Моника Мур, психолог из Университета Вебера в Сент-Луисе, провела исследование техник флирта, используемых в барах для одиноких, торговых центрах и местах, куда молодые люди ходят, чтобы познакомиться друг с другом. Автор Николас Бутман пишет в своей книге «Как заставить человека влюбиться в вас за 90 минут или меньше», отмечает, что психолог доктор Моника Мур обнаружила, что не всегда симпатичные люди, к которым подходит больше всего, а те, кто сигнализирует о своей доступности и уверенность в себе с помощью основных приемов флирта, например, зрительным контактом и улыбкой. Простое проявление интереса к человеку – это уже полдела, независимо от пола. Один из способов показаться более уверенным и доступным – это показать открытый язык тела. Постарайтесь держать грудь и туловище более открытыми и воздержитесь от скрещивания рук. Закрытый язык тела может создать впечатление, что, что вы не готовы или просто не хотите разговаривать. А доступность покажет другим, что вы готовы общаться и знакомиться с новыми людьми. Номер три. Будьте лидером. Хотите, чтобы другие обратили на вас внимание? Когда есть возможность, будьте лидером.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 Есть много способов, которыми вы можете доказать, что вы способный и, очевидно, привлекательного лидера группы. На следующем свидании предложите место, о котором вы знаете все, и возьмите на себя инициативу в романтическом приключении. Это может быть весело. Номер четыре. Улыбайтесь, когда можете. Чувствуйте желание посмеяться над смешной шуткой, улыбнуться в ответ на милый комментарий, так и сделайте это. И не бойтесь этого, потому что улыбка весьма привлекательна, согласно исследованиям. Исследование, опубликованное в бюллетене психономического общества, показало, что улыбка может сделать вас более привлекательным. Согласно исследованию, женщины, участвовавшие в эксперименте, которые улыбались 70% времени, воспринимались как более межличностно привлекательные, чем женщины, которые редко улыбались. Похоже, что свидание в комедийном клубе может стать хорошей идеей. Номер пять. Поддерживайте хороший зрительный контакт. Мечтательные глаза вашей спутницы. Почему бы не посмотреть в них? Гарвардский психолог Зик Рубин провел исследование, в котором он записал, сколько времени влюбленные проводят, глядя друг другу в глаза. Он обнаружил, что невлюбленные люди смотрели друг на друга от 30 до 60% времени, в то время как пары, глубоко влюбленные, смотрели друг другу в глаза 75% времени во время разговора. А когда кто-то другой входил в комнату или прервал их, они гораздо медленнее отворачивались от взгляда своего партнера. Небольшой совет, чтобы действительно заставить человека рассмотреть эти чувства любви к вам. Смотрите в их глаза 75% времени. Мозг помнит, когда в последний раз любимый человек смотрел на них таким же образом. Они будут ассоциировать этот взгляд с чувством любви и влечения. Почему? Это прекрасное воспоминание вызывает выброс фенилотиламина, который известен как «наркотик любви». Финилотиламин выделяется в мозге. Когда кто-то влюбляется, это химическое вещество имитирует химию мозга человека, который глубоко влюблен. Шоколад содержит фенилотиламин, возможно, именно поэтому он исторически считался афродизиаком. Так что, если вы хотите, чтобы ваш спутник увидел вас привлекательность, может быть, романтично посмотрите им в глаза, когда вы с ним разговариваете и, возможно, выпить горячего шоколада. И номер шесть. Пошутите пару раз. Кто не любит хорошую шутку? Исследователи из Университета штата Иллинойс и Университета де обнаружили в своем исследовании, что когда вы используете юмор при знакомстве со знакомым, у этого человека больше шансов понравиться вам. Они даже обнаружили, что участие в забавных заданиях может повысить романтическое влечение. «Видишь, я же говорил тебе, что комеди-клаб будет идеальным выбором для следующего дня». Возьмите на себя инициативу в выборе следующего свидания и устройтесь поудобнее, чтобы насладиться старой доброй комедией и горячим шоколадом. Не только привлекательно, но и вкусно. Итак, какие из этих моделей поведения вы будете использовать на следующем свидании? Куда вы их возьмете? Горячий шоколад, вечер комедии или романтическую прогулку рука в руку? Поделитесь с нами в разделе комментариев ниже.